Ребятки, вот первый клещ попался Вот, смотри Иди сюда ближе Вот, видишь, это ядовитый клещ Энцефалитный клещ она если укусит, можно умереть Ясно? Ага. Вот сколько, ребятки, у меня уже грибов Прямо это килограмма три уже так, ладно, продолжаем искать грибочки.